всем привет моим друзьям подписчикам всем привет с вами дама из амстердама сегодня в этом видео все самое горячее для вас итак поехали сегодня я приоткрою для вас а, ту самую такую сферу своей жизни о которой я никогда не говорила а, итак если вы не знали то я очень долго, долгий период времени работала в продажах в сфере интимных товаров. То есть я работала в секс-шопе. Вот. Это такая тема очень была интересная для меня. И могу смело заявить, что на протяжении нескольких лет это была моя любимая работа, интересная работа. И куча-куча различных интересных историй происходило, случалось во время общения с покупателями, вот, это было очень интересно. Итак, я в этом видео сегодня вам хочу на самом деле рассказать про такую интересную игрушку для взрослых, вот, и очень полезную для здоровья. Это <coughs> тренажер для интимных мышц. Называется он «Вагинальные шарики» для женщин. И хочу немножечко рассказать вообще, для чего они используются. И вот кому было бы интересно, подписывайтесь на мой канал. Я очень буду стараться снимать для вас больше вот подобных таких вот мини-обзоров и рассказов о том, для чего это применяется. И как с помощью таких игрушек вы можете улучшить и разнообразить свою интимную жизнь, собственно говоря. Итак, поехали! Значит, вообще, как выглядят вагинальные шарики? Ну, обычно они бывают различных э, видов, э, такие же, вот как, допустим, два шарика в сцепочке, э, на, допустим, соединенные между собой на ниточке. Вот, внутри таких шариков э, два маленьких противовесика, ну, то есть, как бы внутри каждого один, а так их тоже получается, как два шарика, вот, только внутри. Они постукивают о стеночки, тем самым улучшая у женщины чувствительность. То есть она чувствует их вот шарики внутри за счет вот таких постукиваний. Вот. Для чего они вообще нужны? На самом деле с возрастом, либо после родов, у женщины ослабляются интимные мышцы. Она перестает чувствовать мужчину. Ну, то есть как бы, как сказать, то есть мышцы ослаблены мужчина чувствует что нет плотного сжатия как бы почему вот еще тоже ну, многие мужчины ну вообще вот многие среди моих допустим знакомых подруг вот да ну вот я много раз слышала что все так боятся этой темы но на самом деле многие многие многим эта тема она интересна то есть тема именно анального секса, да, то есть почему мужчины вообще хотят вот такой вид э, акта вообще попробовать, испробовать, э, собственно говоря, только лишь потому, что они, э, ну, хотят вот испытывать вот эту узость, как бы, да, вот ощущение при таком контакте, да, и вот когда женщина рожает, у нее ослабляют, ну, именно ослабляется, Мышечный тонус в интимной области, соответственно, уже у мужчины не такие яркие ощущения во время близости. И, конечно, мужчина будет смотреть на более молодых женщин, девушек, да. Ну, конечно, не только по этой причине, да, то есть ну здесь не будем все сводить как бы к этой только причине. Вот. Что хочу сказать, что значит дают женщине вагинальные шарики, то есть женщина учится их сжимать с помощью мышц, то есть сделать такие упражнения на сжатие, вот то есть как вот я пальчиками сейчас показываю, то есть вот рукой, то есть женщина учится вот таким образом сжимать, как мы руку сжимаем, да. И, соответственно, учиться также. Там есть целый комплекс упражнений. Можно учиться сжимать, можно чередовать, значит, сжать, учиться выталкивать с помощью мышц шарики, потом ловить их ручкой, снова их выталкивать. Ну, то есть вот таким образом укреплять мышечную стенку, управлять своими мышцами. И далее, значит, мышцы начнут приходить в тонус, а женщина за счет этого, укрепив свои мышцы, у нее появляется вот именно что, как бы узость в данной области, да, вот, интимных мышц. Соответственно, более яркие ощущения для мужчины, для партнера, а также большой плюс для нее. Потому что, когда женщина сокращает мышцы, а, не знаю, может быть для кого-то секрет, может быть кто-то уже об этом слышал, может для кого-то это не секрет уже, то есть когда женщина вообще укрепляет свои мышцы, сжимает их, есть даже такой, такая тенденция, что вот интимные мышцы, они даже каким-то образом соединены с мышцами лица. То есть когда женщина сжимает эти мышцы, у нее происходит как бы приток крови даже в лицо. Но это действительно так, это вот вы будете тренировать мышцы, вы можете проследить такой вообще эффект. Вот, он действительно есть такой эффект. Вот. А, и что хочу сказать, добавить, да, к данному видео, то, что, конечно же, это большой плюс вообще для женщины в раскрытии ее сексуального потенциала, ну, как бы стать более такой, ну, более более интересно своему мужчине, произвести вау-эффект, ну, только лишь бы мужчина, конечно, это ценил, потому что для тех э, мужчин, которые вообще женщину не ценят, они не будут ценить даже какие-то такие вот вещи, поэтому это нужно только делать действительно там с любимым каким-то мужчиной, человеком, да, который, ну, действительно оценит вообще вас как женщину, вот, и то, что вы будете раскрываться еще как бы с новой, с новой силой вот, для этого человека. Ну, что еще хочу сказать? <сесс> Добавить, да? Вообще, какие а, вагинальные шарики стоит покупать, какие не стоит – то есть, смотрите, самое главное, чтобы шарики не были слишком дешевыми, чтобы у них не была именно ниточная сцепка, потому что ниточка уводит влагу вглубь шарика за собой. То есть, там ведет, это ведет к размножению бактерий. Поэтому вагинальные шарики желательно должны быть на а, силиконовой сцепочке. Вот. А, либо же это могут быть какие-либо тренажеры. Сейчас, кстати, очень много новинок. Сейчас даже есть специальные прям тренажеры. То есть это очень удобно, они полностью там нет никаких ниток, это они все полностью изготовлены из пластика. Вот. Также существуют шарики металлические, но имейте ввиду, металлические они бывают очень маленькие, Бывают из стекла. Вот стекло, кстати, прекрасный материал для тренировки мышц. Вот очень советую именно стекло. А почему? Потому что стекло, оно не пористое, и оно абсолютно гигиеничное. Вы даже можете не обрабатывать стекло ничем, потому что его такая структура не пористая, и в нем не размножаются никакие бактерии на его поверхности. Вот. То есть, вот самый замечательный тоже такой тренажерчик, из стекла. Итак, мои дорогие, ну, вот такая была тема тренировки интимных мышц, повышение женской сексуальности, связанные тоже с красотой. У нас тоже проводили тренинги на эти темы. Вот прям мы ездили на обучение от, от бутика соблазнов, в котором я работала. Вот. И поэтому вот могу рассуждать на такие темы. Если согласны со мной, ставьте лайк. Если не согласны, пишите в комментариях, почему вот, если что-то такое знаете, что не знаю я, мне будет очень интересно послушать. Также смотрите на моем канале про мои путешествия, приключения по Парижу, по Амстердаму и о том, как сделать самостоятельно визу, в Шенген. Вот, с вами была дама из Амстердама. До новых встреч. Пока-пока. А в следующем видео я вам расскажу про реалистичные игрушки, такие как фаллы имитаторы. До новых встреч. Чао-какао!